Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем, как обычно, вот, украшать тортик. Тортик у меня сейчас иний. Здесь у меня бисквит на низу, потом идет корж безе и сверху бисквит. Пропитка тут шоколадная в этом тортике сегодня. Бизе я делала на три яйца, на три белка. А бисквит на 6 яиц сделала я. Вот. Вот я уже выровняла его, этот тортик. И сейчас будем украшать с вами. Значит, сначала я хочу... Это торт для мужчины на 80 лет. Значит, я сначала будем, как обычно, вот бордюрчики сделаем с вами. Нанизу и наверху. Вот. Значит, сейчас я... На насадочку звездочка возьму. Насадка звездочка. Вот. Беру первый, белый крем и будем сейчас вот что-то рисовать. Правда. немножко. Я не делала на одну порцию. Вот так вот. И будем что-то рисовать надо. сейчас садка звездочка вот так я делаю я обычно беру дырочку на мусор звездочку Так на низу. Так вот. И нанизу. Надо написать с юбилеем, декоргелем буду писать. Сейчас немножко крем возьму, еще не хватило. Сделаем хризантемы сегодня и тюльпанчики, сказали. шайф. Right. Сделали узорчик. На так, и продолжаем дальше. Сейчас мы напишем здесь с юбилеем. Я взяла вот декургин чайную ложечку и капнула вот краситель розовый. И немножко сейчас промешаем, вот так вот, будем писать. Так. Все, вот, промешали хорошо. Я беру корметик, как обычно корнетик. молочек, срезаем немножечко вот здесь вот так вот и приступаем. и будем делать цветочки значит сейчас будем сначала с вами хризантемы делать хризантемы я хочу сделать вот хризантемки красные сделаем Взял краситель, это вот, зеленый. Так вот, вот столько. Видите, налила. Будем промешивать сейчас. Будем делать красные хризантемы. Так еще сейчас вот сделала надпись. Такую вот. Грейн. Ага. Пермерское хозяйство. И здесь нанизу я ставлю вот так вот эту надпись. Попросили обязательно сделать ее. Вот так вот. Сейчас теперь будем цветочки делать, Все, не забыть, насадка хризантемка номер 79, Обираем крем. Начинаем уже открывать. Говорила на хризантемы крема идет много, так что смотрите, какие цветы вы будете еще добавлять, чтобы хватило крема. Вот такая вот хризантемка небольшая и отсаживаю. Взяли ножнички сюда вот поставили так снова багам небольшие такие вот сделаем сейчас еще чуть поменьше Уже я вот начинаю открывать уже если поменьше хризантемка значит уже в начале вот уже нужно ее открывать лепесточки Вот так вот еще рядочек пройду, и все, и хватит достаточно. Все маленькая такая вот, небольшая. так можно три вот так сделать и а тюльпаны отсюда или как сюда вот так нет сделаем вот так одну сюда и одну сюда и тюльпаны между ними сделаем тюльпанчики у нас будут сами вот белые может еще полосочки какие-то сделаю. Ну, посмотрим сейчас. Сейчас я буду смотреть. Не поставить эти цветочки надо. А потом я смотрю, как будет лучше. Какой цвет подойдет лучше. Вот я уже начинаю вот открывать. Вот так вот ставим ее сюда. Вот. И тут еще будут цифры. Две цифры стоят. Я сейчас буду делать тюльпаны. Тюльпаны мы здесь. Так, тюльпаны какие мне тюльпаны? желтенькие сделать С белым. так сейчас будем мешать Я возьму желтый краситель Потом я передумала. Я решила тюльпаны. На улице весна. Все, будем тюльпаны так, Розочки, розочки. Промешиваем здесь крем. Два вида тюльпанов у меня будет. Хорошо помешать нужно, потому что крем постоял, структура крема уже все не та, как надо. Обязательно помешать нужно, перед тем, как набирать мешочек. Сейчас я отдельно возьму желтый мешочек, наберу. здесь номер 241 это корейский номер 241 если без номеру есть вот с я беру вот стеночки только белым кремом делаю здесь мешочки. Так вот сделала. А здесь теперь серединку желтую буду вот так вот вставливать. мешочки. Сейчас я хочу немножко взять вот крем белый крем где у нас были вот я красила хризантемки сюда прям краситель добавлять не буду и вот так промешаю и сейчас посмотрим каким цветом будут, такие будут вот. красители сюда не буду добавлять чтобы не очень так темно было я просто еще возьму мешочек сам, окрашок красителем только, вот полосочки поделаю, мешочки и все. Вот такой цвет, нежно-розовый. И сделала, и возьму вот, вот это без номера, насадка вот такую насадочку. Я думала, видно. Да, без номера это насадочка. И возьму красный, не красный, а розовый вот этот же краситель. Что я брала, вот хризантемы окрашивала. И прям где-то желтый пух там. Один розовый, вот он, розовый. И помешочку вот так проведу. Полностью все сейчас я вам покажу, как я провела. Вот так вот. Видите, можно щеточкой. Я прям так делаю. И крем туда добавляю. И все. Больше ничего. Так. Вот так. Получается. Видите? Вот так. Все. И будем сейчас пульпанчики делать. Отсаживать. И отсаживаем вот так. Прижимаем до тортика вот так. И отпускаем пальцы вот так сразу. И отпускаем туда сам мешочек. Вот. И снова так раз. И отпустили. Теперь берем красный. Вот, и отпускаем. Вот так вот. И отпускаем резко так вот. Так. И продолжаем. Вот, продавили. Давим, давим. Все. И отпустили. Вот. А. Вот. Подъехала до да, тортика сама. сейчас еще. Прожимаем хорошо и отпускаем. Вот так у нас получается. Отпускаем. Вот. Теперь розовый берем цвет. Ж цифры ж надо сейчас поставлю. Или я не беру Тырай насадочку. Берем снова. Он мне не нужен, я не хочу бутончик. Его сейчас уберу. Сюда, вот так вот. Снова И так. И здесь вот отсадим. тюльпан ну, я думаю все от этого наверно хватит и тюльпанчики у нас сегодня получается Листики добавлять вот. листики добавим. Так зеленый был краситель. Я буду мешочек тоже окрашивать. Сейчас насадочку. возьму. И я взяла для тюльпана насадку. взять. промешать нужно крем Ещё сейчас покрашу. Немножко. листочки. Делаю здесь цветочка. Где не пропускаем, внимательно смотрим. Всё. И сейчас цифру поставим. Надо Пошу. А? Пошу. А? Пошу. Тебе пока. Так вот. Время еще осталось. Вот. А бок до торта я, наверное, бусинки еще поставлю. Такие розовые. Цифры я делала из шоколада, я вам не показывала как, в следующий раз уже покажу. Если было, нет, надо бы Ага. Ну, уже и Значит, сюда. Сейчас я вам покажу цифру. Кого? Вот. я на таком вот рисовала на бумаге цифры. Вот из шоколада я сделала. Вот такие. Цифра 80. Вот. Сейчас мы поставим ее. Здесь вот так вот. И здесь рядышком. Цифра 80. Вот Красиво. Женечка, это ты ж мне замечание сделала, там я не обижаюсь, правильно сделала. Цифру сделала уже по-другому. И шоколадом. Если ты меня смотришь, смотри. Старалась. <решили> вот. Так что, Женя, я исправилась. То мне, наверное, лень было все время. Я с нарисую звездочки и все. Устаю ну, немножко. делаешь? Все. Сейчас я вам покажу. Поближе вы посмотрите. Так. Да сейчас где-то у меня была еще бабочка. Я хотела бабочку отсюда. Дай. А я вырезала голову. Как, как не надо и найдется. Хотела бабочку еще, я ее положила, но ну, нет. Вот такой тортик у нас получился. Такие розантемы, Надпись такая вот. Тюльпаны. Вот такие вот тюльпанчик. Видите, немножко желтой серединки зантенки красивые мне понравилась такая вот пышненькая полосочки вот такие вот получаются просто краситель мешок добавляете и все цифра 80 вот так вот и все Я думаю, вам тоже понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. До новых встреч. Пока-пока.